Так, друзья, ну да, я адвокат, украинский адвокат, имею опыт уже достаточно большой, работал в разных делах, процессах, и уголовных, и гражданских, и даже у меня были дела в разных странах, да, специализация у меня миграционное право, инвестиции, все, что касается иностранца в Украине, защиты бизнеса в Украине, вообще занимаюсь защитой бизнеса уже можно сказать, больше 20 лет, выбрал такое себе кредо и как бы в нем развиваюсь и иду. Считаю это важным для меня и для окружающих. Вот. И даже у меня были дела в Беларуси, я даже выигрывал там дело, у меня было дело в Беларуси по субсидиарной ответственности. Наш украинец там работал директором предприятия, потом ему пришел иск на 400 тысяч долларов. Вот. Мы так удивились, это было на ООО, в Украине такого не бывает. Потом я выяснил, что да, это и есть в Беларуси. Можно получить такое да, привет. Ну и на удивление мы победили. Победили да, в этом процессе. Это было еще до всех, всем известных событий. Вот. Не знаю, как сейчас, но у меня уже есть клиенты белорусы, которым мы помогаем оформлять здесь статус беженцам от преследования незаконных уголовных. Там и есть тоже один, который пытается гражданство получить здесь. Ну, там постоянно тоже в Украине возникают всякие проблемы, сложности, поэтому решаем эти вопросы. А вообще миграционным правом я начал заниматься 11 лет назад, когда ко мне начали обращаться иностранцы здесь и как бы виды на жительство, все эти защиты. Потом помогал и бизнес делать, и инвестиции заводить И так далее. И я на самом деле еще тоже являюсь переселенцем, то есть мигрантом, поэтому для меня это все близко, я как бы это все сам прошел уже несколько раз, жил уже в других странах, вот недавно тоже вернулся из страны Южной Азии, где прожил больше года, сейчас вернулся в Украину, вот, и... Понимаю как бы более и те задачи, которые стоят перед переселенцами, мигрантами, очень хорошо. Когда у нас в Украине начались эти события первоначально, то... В принципе, знаете, как все вот вы работаете, мы работаем, как бы не, не смотрим на геополитику, не, не хотим разбираться в ней. Ну, как бы это понятно, свойственно для человека. Но потом наступает какой-то такой момент, и ты понимаешь, что ты как бы должен это принимать и как-то действовать. Вот. Поэтому я для себя начал тоже этот вопрос изучать. И в результате я пришел к выводу, что миграция, как бы это один из способов защиты прав человека, который на самом деле... В определенных условиях, скажем, революций, войн и конфликтов это единственный способ обеспечить защиту. Единственный способ обеспечить защиту, себя лично, физическую и своих денег, ресурсов, инвестиций. Потому что суды в какой-то момент прекращают работать и ты не можешь традиционными способами защищать свои права, обращаться в суд, получать какие-то объективные законные решения. Что, собственно говоря, произошло в Украине, на Донбассе, в Крыму сейчас, где много людей тоже терпят бедствия от этой ситуации. И вот сейчас Беларусь. И есть еще другие точки, в мире и большая история, которую я тоже изучал и как бы это все такая не, не, ну, не просто так случается, это есть определенная закономерность, определенная в этом системати систематичность. вот и Смотрите, значит, что касается Украины, теперь больше я хочу поговорить об инвестициях. Почему инвестиции? Вообще, вопрос свободной жизни я лично как бы рассматриваю таким образом, что необходимо быть, надо быть мобильным. То есть да, мы, конечно, надеемся на то, что там, в республике Беларусь будет все хорошо, придет новая власть, и будет, будут реформы, и все будет хорошо, все вернутся, все будет прекрасно. Но факты, вещь упрямая, и если их проанализировать, то можно увидеть, что ситуация развивается ну, немного по другому сценарию. И тут надо быть, ну, на самом деле больше реалистом, потому что мы тоже как бы думали, что Крым вернется, Донбасс вернется, у нас Зеленский тоже говорил, что вот сейчас я приду, мир и наступит. На самом деле все идет как бы в том же русле. И вот я сейчас смотрю на Индию, допустим, Пакистан, конфликт, где уже больше 70 лет, та же самая история, замороженный конфликт. Ну и можно другие еще примеры приводить из мировых ситуаций. Вот И поэтому, поэтому я считаю, что... Мобильность, мобильность – это важно. То есть это как стиль жизни уже для определенных людей должен быть выработан. В мобильности для того, чтобы вести вот такой свободный образ жизни, необходимо соблюдать определенные четыре параметра. Ну, первое – это надо иметь здоровье для того, чтобы элементарно перемещаться. Второе – это юридические документы, то есть визы, паспорта, несколько паспортов, ну то есть это надо. Это надо, потому что даже вот последний год ковидный, он показал, что у кого было там несколько паспортов, они перемещались. Другие как бы остались где-то закрытые и уже их свобода перемещения нарушена. И следующее, это коммуникация. Коммуникация это языки, в том числе нетворкинг, в том числе общение, вот сообщество. Вот это надо для того, чтобы… Тоже двигаться свободно в этом мире и общаться с людьми. И тоже немаловажная вещь – это наличие финансов, которые позволяют вам, независимо от места нахождения и проживания, иметь доход. Да, можно работать в IT, можно работать в других сферах, но сегодня я хочу поговорить про инвестиции, потому что очень важно принимать решения вовремя. Вот… Сейчас много недвижимости, в том числе активов, было заморожено на том же Донбассе, и люди как бы потеряли эти активы, сейчас восстанавливают. Если прогнозировать ситуацию вовремя, то можно, конечно, какие-то активы вводить и вкладывать, диверсифицировать эти активы в разных странах, в том числе в Украине, если мы сегодня говорим про Украину. Поэтому, поэтому я хочу вам рассказать о законодательстве Украины, которое позволяет мигрировать в Украину на основании инвестиций. Инвестирование в Украине с точки зрения получения в дальнейшем постоянного вида жительство это содержит несколько условий. То есть первое, это ты можешь инвестировать в свой бизнес. То есть открывается предприятие, компания и деньги инвестируются на расчетный счет в уставной фонд компании. До недавнего времени надо было иностранцу открывать инвестиционный счет в банке. Сейчас такое условие не необязательное. То есть можно деньги перечислить непосредственно с вашего счета за границей на, ваш, на расчетный счет вашей компании в Украине. И это уже будет считаться инвестицией. То есть берется справка в банке о том, что вы внесли в уставной фонд и вы уже инвестор. То есть здесь упрощение у нас. Буквально вот недавно это было введено. Значит, это вид миграции, он квотируется, но на этот год, я думаю, на последующие, то есть квота не будет установлена. То есть что такое квота? Есть определенное количество людей устанавливают государство. То есть, допустим, по Киеву там, допустим, 10 человек может получить, скажем, постоянный вид на жительство или разрешение на эмиграцию на этом основании. Вот сейчас оно как бы безразмерно. Таким образом, Украина привлекает инвестиции от физических лиц. Ну и как бы обязательное условие – это легальное происхождение денег. Потому что если вы не можете подтвердить, откуда эти деньги, то просто-напросто вы даже не сможете их сейчас положить на счет. Это проверяется, то есть достаточно сейчас все это зарегулировано. И тем более, когда деньги будут инвестироваться в Украину, то между банками идет определенная уже коммуникация. Вот, возможно, вы слышали, то есть что эта система более и более усложняется. И обмен между банками и между разными странами. Значит, выгода. В чем выгода вообще получение постоянного ПМЖ? Ну, нас называют ПМЖ постоянно, на украинском это посветка на пустины проживания в Украине. Выдается бессрочно, то есть вы, когда вы получаете эту посветку, вы можете жить в Украине сколько угодно, и у вас такие же права, как у гражданина Украины. За минусом того, что вы не можете избираться в органы власти, органы местного самоуправления и не можете голосовать. То есть политических прав нет. Не надо отказываться от вашего гражданства, в отличие от того, если вы будете подаваться на гражданство Украины, то согласно закону Украины вы должны будете отказаться от вашего белорусского гражданства или другого, который у вас есть. Таков закон, потому что Украина не признает двойное гражданство. Да, ваши родственники тоже, ваши близкие родственники могут получить, но ну, уже после того, как у вас будет карта на постельное проживание, они могут также подать документы и получить тоже ПМЖ. И что немаловажно, вот эти деньги, которые вы инвестируете в свою компанию, это минимум 100 тысяч долларов, то есть эквивалент, можно в другой валюте, но это должен быть эквивалент 100 тысячам долларов, вы можете эти деньги использовать на свои нужды. Но это будут уже нужды не ваши личные, это будут нужды предприятия, то есть компании. То есть вы можете приобретать какие-то товары, торговать, использовать эти деньги. То есть они не замораживаются, как во многих странах Европейского Союза, где вы там проинвестировали деньги, допустим, и они где-то заморозились, или вы купили паспорт, например, в Ануату, там 200 тысяч и забыли про них. Вот здесь в Украине деньги у вас никто не забирает, пожалуйста, ты проинвестировал, их используешь. Да, то есть это такой плюс, я считаю. Но есть как бы проблемы, ну, можно сказать проблемы. Я бы назвал это так нюансами. Да? То есть вы, когда проинвестировали в свою компанию, процедура оформления разрешения на иммиграцию составляет 12 месяцев. То есть вот эти 12 месяцев, ну до 12 месяцев, может быть это 6 месяцев будет, может это будет быстрее, но тем не менее вам необходимо ожидать, пока вы получите разрешение на иммиграцию. То есть прежде чем получать постоянное вид на жительство, идет такое промежуточное, промежуточное оформление, это разрешение на иммиграцию. Для пребывания в это время на территории Украины необходимо иметь какие-то основания. То есть если вы работаете, то надо дополнительно оформлять разрешение на работу, потому что PMG. Если вы уже получили ПМЖ, вы можете работать без разрешения, но пока вы еще не получили, вам надо разрешение на работу, если вы хотите, конечно, официально быть трудоустроены. Но это такой минус. Да, минус то, что ваши деньги сразу же, когда вы перечислите деньги на расчетный счет, они будут конвертированы в гривны. Но с другой стороны, да, их можно использовать и гривны сейчас достаточно стабильно уже несколько лет даже идет на укрепление. Что касается налогов, то да, это предприятие, то есть вы фактически инвестируете в бизнес. Если вы будете использовать эти деньги для активной деятельности, покупать, продавать, то согласно определенной системе налогообложения вам придется платить налоги, но это в том случае, если вы будете активно этими заниматься бизнесом. И если общая система налогообложения, например, то вы платите с дохода. Не с дохода, а с прибыли. То есть с прибыли это минус доход, минус расход. Да? То есть можно показывать расходы, но тогда у вас возникают, конечно, затраты на бухгалтерию. У вас возникают определенные уже необходимости вот вести, вести уже деятельность и учитывать это все. Ну вот здесь вот я указал, сколько времени занимает оформление, то есть регистрация компании, где-то 3-5 дней перечисления денег, подача на эмиграцию и получение ПМЖ после 3 недели с момента, с момента подачи. То есть всего это может занимать ну, практически да, один год. Да. И теперь я хотел бы остановиться более на инвестициях, потому что у нас докладчики говорили про фондовый рынок, но, к сожалению, в наших реалиях мы понимаем, что именно в украинские активы мы сейчас не можем вкладывать, используя активно такой инструмент, как фондовый рынок. И в основном иностранцы, они что делают? вкладываются в какие-то такие понятные простые инструменты. Ну, покупают квартиру, потом они ее сдают, потому что действительно это выгодно в Киеве. Можно получать 8-10 даже процентов, от, а может даже больше, в зависимости на какой стадии ты покупаешь квартиру. То есть это процент от возврата капитала от вложенного да, за один год. Это достаточно высокие проценты по сравнению с другими странами, не знаю, сколько в Минске, но Киев он увеличивается, сюда много людей едет, в том числе из Украины, Украина страна большая, и люди, соответственно, стараются ехать в Киев, поэтому спрос на жилье всегда большой. И вот сейчас, вы если наблюдаете, то очень сильно повышаются и аренные ставки, и вообще стоимость на квартиры. Вот, Поэтому э, что надо знать вообще про инвестиции, когда вы инвестируете в такие простые инструменты. Там купить, допустим, доходный автомобиль. Сейчас это очень модно, купить автомобиль, отдать его в аренду этот автомобиль, где-то там э, управляется управляющей компанией, вы получаете с этого свой доход. В Украине есть несколько компаний, которые работают по этой схеме и достаточно успешная э, И… Местные, местные инвестируют, если вы не знали о таком инструменте, ну, он в том числе есть. То есть. Кроме квартир, кроме недвижимости, которая тоже, тоже интересна, есть еще другие виды активов. Поэтому для того, чтобы инвестировать вот в такие, можно сказать, рискованные, более рискованные активы, необходимо знать про инвестицию определенные параметры. То есть здесь не так, как вы, допустим, проинвестировали в акцию, ну и там она уже как в лотерее, в казино может повышаться или понижаться. Вы на это не, в принципе, не можете никак воздействовать. Здесь тоже надо подходить серьезно и думать про каждую инвестицию. Вот чистая доходность, то есть что такое чистая доходность? Это когда вы понимаете, что вот есть у вас квартира, предположим, и на эту квартиру купили за определенную стоимость, но есть определенные расходы, которые вы тратите на содержание этой квартиры, на управление этой квартирой, и, соответственно, вы должны это учитывать, прежде чем покупать эту квартиру и высчитать просто для себя, чтобы сравнить с другими видами инвестиций. Да, то есть чистая доходность второе это надежность надежность это вот ближе уже к моей деятельности где входит сюда стабильность ценообразования. То есть речь идет о том, что есть разные активы, стабильно ли вообще как бы цена на определенный вид актива. Если про недвижимость, то мы видим, что достаточно стабильно, но в моменты кризисов, а в кризисы в Украине были, это 2008 и 2014 год, недвижимость упала в этот момент первый раз в два раза в цене, а вот последний раз ну тоже примерно так же. Сейчас поднимается, но тем не менее еще не дошла до того, пика, который был на 2013 год. То есть цены были гораздо выше, поэтому с одной стороны это хорошо, потому что вроде бы как есть потенциал, с другой стороны мы понимаем, что если вдруг произойдет опять какая-то революция или что-то глобальное, то к недвижимости, на недвижимость это воздействует наиболее сильно, потому что... Люди в первую очередь отказываются от таких активов, как недвижимость и другие активы, которые не являются предметами первой необходимости. Вот. Поэтому надо думать о других видах инвестирования. Ну, здесь есть волатильность, то же самое, что касается цена образования Юридическая защита. Ну, это, во-первых, право собственности. То есть когда вы оформляете любую недвижимость или автомобиль, или другие активы, или покупаете какую-то долю в компании, то, естественно, вы должны это делать профессионально. Либо сами должны изучать документы, либо обращаться к юристам и вычитывать все документы, потому что многие почему-то как бы это не делают, не читают сами документы, и в результате потом получается, что это почва для деятельности мошенников, которых достаточно много, и очень часто люди в результате теряют свои активы. Поэтому я не советую. Вот. Так. Ну и регуляторные риски. Что касается регуляторных рисков, это это касается деятельности государства. То есть, например, когда вы выбираете инвестицию, куда вложиться, вы должны думать о том, если у вас, допустим, несколько квартир, и может ли государство изменить законодательство таким образом, что наложит на вас дополнительные налоги. То есть регуляторный орган в данной ситуации, он имеет определенную императивность и может действительно изменить ситуацию на рынке таким образом, что недвижимость, допустим, или автомобили, если у вас их много, они могут либо подешеветь, либо они могут подорожать. Вот. Ну, ликвидность – это возможность быстро продать ваш актив. Например, есть определенные активы, которые продаются быстро, можно его продать за один день, за два, за, за неделю. Есть активы, которые вы будете продавать Достаточно долго, если захотите продать за хорошую цену. Это тоже надо принимать во внимание при инвестировании. Вот, активность и пассивность инвестиции. Это речь идет о том, когда вы делаете инвестицию, готовы ли вы самостоятельно участвовать в ее управлении. То есть если речь идет о автомобиле там ремонте, если идет речь о недвижимости, тоже ремонт общения с арендаторами. То есть это тоже на самом деле серьезный вопрос, потому что, когда есть несколько у вас таких активов, это может занимать у вас все время, и в результате эта инвестиция превращается из пассивной в активную. То есть фактически вы себе покупаете бизнес. Ну, здесь я как бы да, более развернуто уже разворачиваю вопрос по поводу юридической защиты. Собственно говоря, я это уже озвучил. Юридическая защита и регуляторность. Да, кстати, вот сейчас почему подорожала недвижимость в Украине, потому что внесен законопроект, который еще не принят, но уже все говорят, что вот скоро обложат налогом НДС застройщиков на 20%. Вот. И с, с этой новостью, даже еще несмотря на то, что еще закон не принят, но уже все поднимали цены и, как вы знаете, то есть и аренда тоже подорожала. То есть видите, как от действий просто государственных чиновников, даже которые еще не закреплены в законе, еще не прописано это, не установлено, не проголосовано, не вступило в действие, уже рынок реагирует достаточно серьезно. Поэтому это все тоже надо воспринимать. Правильно. Значит, что касается моего личного опыта, я помогал значит, инвестировать в коммерческую недвижимость, в жилую, в сельскохозяйственную продукцию, экспорт из Украины разных товаров. Были у нас инвестиции в импортные проекты, производство, инвестиции в. IT, ну, там больше речь шла о создании компании здесь в Украине, регистрация бизнеса, ФОПов и так далее. Защита бизнеса тоже от незаконных действий со стороны государственных органов, в части уголовных процессов и защиты в коммерческих судах МКАС, международные коммерческие и арбитражные суды. То есть это все тоже мы проходили, имеем опыт. Поэтому если кому-то важно, интересно, можете обращаться. Да, в интернете можете легко найти информацию. Компания United International Partners на русском единые международные партнеры. На Хрещатике у нас офис. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, можете прямо сейчас задавать по миграции либо по другим вопросам. Готов ответить. Спасибо Здравствуйте, спасибо большое за интересную лекцию. Вопрос следующего характера о пребывании белорусов на территории Украины легальное 180 дней. Если этот срок пропущен, есть ли вообще шанс как-то его продлить через обращение в ДМС там, с объяснением причин и так далее? Смотрите, продление срока возможно. Но надо обращаться заранее, то есть до истечения срока есть действия. 10... Если, Если уже вы пропустили сроки, то, к сожалению, закон не предусматривает возможности продления человека, который пребывает нелегально на территории. То есть таких кейсов не было. Да, ну, есть... Кейсов таких просто много, очень много, но решения нет. Одно решение есть на самом деле. Если вы действительно считаете, что есть доказательства того, что к вам применяются какие-то незаконные действия из-за вашей политической или общественной деятельности, или, допустим, участия в каких-то группах людей, которые и государство... Беларусь, ваше государство, вас не защищает при нарушении ваших прав. То есть можно просить тогда статус беженца, угу. либо статус лица с дополнительной защитой. А если ну, объяснять опять же ситуацию, ну, там, как бы поменялось, пока мы первый раз ехали, а потом ехали второй да. раз, да, поменялось срок пребывания беларусов, и мы случайно там, скажем так, с калькулятором немножечко не поняли друг друга. Оно... Вот, и нам не учелся месяц, который был до этого. Вот. Если объяснять ДМС, допустим, Смотрите, сейчас ситуацию, система, что система... мы не можем вернуться и легализоваться <свист> уже не можем из-за пропуска. Проблема в том, что система у нас вся уже оцифрована. То есть тут как бы даже ДМС, хотели они или нет, они не могут систему эту поменять. То есть вы уже там в системе… Даже э -э при оплате штрафов. Штраф это просто административная ответственность. Вы заплатите этот штраф и, собственно, вы должны как бы выезжать по закону, да, а потом вернуться. Ну, вы можете пересечь, ну правда, вы не сможете вернуться сразу, потому что вам надо пребывать на территории другого государства, не обязательно Республики Беларусь, а там, где вы можете находиться без визы, например, да, или получить, ну, визу вы не получите, да, а вам надо ехать в страну, которая без виз, находиться там, я не знаю, например, Турция, да, находиться там 4 месяца минимум, а лучше полгода, чтобы потом заехать сюда на 3 месяца. У вас будет три месяца, и вы можете спокойно легализоваться. Ну, либо по учебе, либо по родственникам, либо по другим основаниям. Ну, то тогда у вас будет основание. Ну, то есть не стоит пробовать писать обращение, пробовать… не ну, ну как бы я думаю, что нет. Нет вариантов, нет. Я же говорю, если у вас есть доказательства того, что к вам применяются ну, такие недозволенные методы… Не, ну, Доказательством? Это, ну, это беженство, это Если вы активный Спасибо. участник э, какой-то движения да, политического и действительно есть э, данные о том, что против вас э, там какие-то дела заводятся, э, какие-то там нападения были или еще что-то, избиения, понимаете, то есть нужны документы. Да. Документ, да. Ну, Можно, конечно, голословно, но сейчас принимается во внимание, скажем, видео э, зафиксированные на ютубе, на том же там других газеты, никто не отменял. То есть ну какие-то желательно документы, которые подтверждают действительно, что это факт к вам применяется. Именно по политическим мотивам. Вы имеете в виду на территории Беларуси? Да, да, да. Конечно. Ну, если вы это делаете, скажем, онлайн, и там как бы против вас принимаются меры, я думаю, что можно это обосновать и иначе. Это уже вопрос... А что значит статус лица с доп. Защиты? Есть такое у нас. Это, то есть если человек не может доказать вот, э, статус беженца, то в исключительных случаях как бы, могут предоставить вот такой статус дополнительной защиты. Очень а что редко. он дает, расскажите. То же самое, в принципе, что э, статус э, беженца, но... Э, не совсем, потому что когда вы проживаете на статусе беженца 3 года, вы можете получить гражданство. Что касается статуса дополнительной защиты, государство как бы вас защищает, да, то есть оно вам дает возможность жить здесь сколько угодно, дается такой как паспорт. Да, вот, но… К сожалению, у нас в законодательстве вот точно не урегулировано, что дальше этому человеку. Либо ему надо как-то по-другому легализоваться. Сейчас как раз у нас есть такой кейс, мы его проходим и пытаемся, будем пытаться получать гражданство, но там есть коллизия в законодательстве. Поэтому, э, ну, и, кстати, он очень редко дается. Вот Мы получили этот статус только через суд, и то пройдя все три инстанции. То есть это как бы очень сложная история, получить вообще такой статус дополнительной защиты. Да, ну миграционная служба у нас просто так она не, не выдают, то есть надо с ними судиться, доказывать и потом. Ну может быть сейчас для граждан Беларуси может это сложно. Сказать. Надо все индивидуально рассматриваться, понимаете? Здесь каждый вопрос индивидуальный, потому что беженства у нас дают не так много вообще как бы. У меня есть еще один вопрос, скажите, пожалуйста, вот, в нынешней ситуации вот. К примеру, я подаюсь на политическое беженство. Mm. У меня какие потом будут юридические возможности заблокированы, какие есть возможности, например, для, для того, чтобы заниматься здесь бизнесом? Никаких у вас нету проблем, вы можете спокойно заниматься бизнесом, работать, а, выходить работу? Нет, паспорт есть, все нормально, с документами, просто... А идентификационный номер а, беженства, это имеет значение последовательности или нет? Потому что для решения некоторых юридических ситуаций код. мне говорили, что да. да. Но код нужен, код вы можете получить, если вы находитесь легально на территории Украины. Mm -hmm. Если вы сейчас, допустим, срок ваш закончился, да? Как вам получить этот код? Вы можете подать на статус, там вам дается полгода uh -huh. на проверку. Вот В течение этого полугода вы вроде бы как уже законно находитесь. Получаете себе код и потом можете регистрировать компанию или делать частного предпринимателя, физично особо, предприемец у нас называется. И собственно говоря работать, если вы хотите работать официально. То есть это возможно. Но вообще у политических беженств, беженцев нет ограничений здесь по деятельности. Нет никаких. Ну, абсолютно никаких. Класс, спасибо. Единственное, что Украина не платит политическим беженцам никакие пособия. То есть, если вы там, может, попросите где-то США, то там, может, предусмотрены какие-то платежи. У нас как бы, денег на это не выделяют. Но, по крайней мере, и нет никаких ограничений. Пожалуйста, занимайтесь бизнесом, ведите деятельность активно. Не надо разрешения получать на работу. То есть, пожалуйста. Если докажете, опять же, что у вас есть эти основания. А Вы много раз говорили про доказательства. Вот такой вопрос, что на территории Европы, в принципе, доказательствами является даже ощущение того, что тебя преследуют. Украина так далеко зашла или еще пока нет? Нет, Украина нет. Я же, у нас очень мало дают статус. То есть, ну, так уж... Принято у нас, что дают в основном это Афганистан, Сирия. Сейчас вот пошли там белорусы, кому-то давали россиянам. То есть вот рассматривается в какой плоскости. То есть вот есть страна, грубо говоря, и они и есть... Международное сообщество, то есть есть военный комиссар при ООН, который издает определенные документы. И они там анализируют ситуацию в стране. Например, проанализировали они ситуацию в Республике Беларусь. И написали, к примеру, что да, в этой стране, допустим, права нарушаются. Какой-то категории там людей, да, допустим. Все, значит, это уже для наших уже документ какой-то. Вот. И на самом деле таких международных документов не так много, поэтому у нас в основном отказывают. И говорят, давай доказательства, подтверди, докажи, ощущение просто, ну этого недостаточно. Да, в Европе более либерально к этому относятся, Ну там все-таки все есть, ну, больше действует именно конвенция по защите прав человека, и соответственно там есть другие еще международные акты, которые защищают Беженцев, там легче получить. Но не везде. Сейчас, допустим, Польша, вот насколько я знаю, даже в связи с последними событиями, сейчас они ужесточают эту ситуацию, потому что, во-первых, сейчас Афганистан поехал, и они уже даже внесли проект о том, что незаконное пересечение границ, потому что у нас много незаконно пересекают, может и с Беларусью тоже пересекают незаконно. Да? То есть они хотят сделать это уголовно наказуемым деянием, то есть у нас как сейчас по закону Украины? Если ты пересекаешь границу, это административно наказуемое. административный штраф ты платишь, не уголовно. А если тебя кто-то перемещает, вот этот человек, он уже подлежит уголовной ответственности. Они же хотят поменять, ужесточить. И они хотят отказывать тем, кто незаконно пересек границу, в предоставлении статуса беженца. Там уже ощущение не имеют значения, если ты нарушил закон Евросоюза, то извините, они тебя отправят обратно. Многих сейчас отправляют, кто перебегают, и так отправляют в Украину. Ну, то есть у нас вот забиты все эти пункты содержания иностранцев, которые через Украину пытаются попасть в Евросоюз незаконным способом. Они просто там уже их ловят и через границу обратно сюда переправляют. Поэтому… Ну,